Привет! Есть телеграм-канал и уже хочется поискать новых подписчиков за пределами самого мессенджера? Не проблема! Запустите рекламу канала в Яндекс.Бизнесе. Для этого нужно лишь указать ссылку на свой телеграм-канал и потом выбрать те посты, которые нужно продвигать. Яндекс Бизнес сам автоматически создаст из них рекламные объявления. Тексты и картинки можно отредактировать. Яндекс Бизнес будет показывать объявления тем людям, которые интересовались похожими на контент Телеграм-канала темами. Система распределит бюджеты на наиболее эффективные объявления и площадки. Рекламные объявления будут вести на специальную страницу с текстом поста и двумя кнопками перехода в Телеграм-канал: читать далее и подписаться. Как это сделать? Заходим в кабинет Яндекс Бизнес, нажимаем создать новую, выбираем сайт и соцсеть. Указываем URL канала и жмем «Готово». При необходимости редактируем название канала и его тематику. Выбираем посты, которые мы хотим рекламировать. Регион и телефон для связи. Все, рекламная кампания создана. Как видите, ничего сложного. Если не знаете, как это делать, то подписывайтесь на наш канал и бесплатно учитесь делать это правильно. Не забудьте поставить лайк и до встречи!